В молодежной школе по астрономии принимают участие более 150 школьников, студентов, аспирантов, а также учителей и педагогов дополнительного образования из разных городов России. Школа-конференция, которая проходит в КФУ с 28 по 30 августа, приурочена к знаменательному событию – 60-летию выхода на орбиту первого искусственного спутника Земли. Конечно, не все, кто пришел на эту школу